Приветствую на канале Шарабара. Я как-то запускал рубрику экипировок, М да, было дело, где затрагивал в первую очередь римлян. Что ж, возвращаемся к ней. И сейчас поговорим про обмундирование самурая. И начнем мы с доспехов. Доспехи самурая разнообразны. Ими называют множество разных защитных частей обмундирования, существовавших в Японии в разные периоды с отличающимся друг от друга строением. Как правило, они изготавливались из металла и не имели слитную конструкцию, а состояли примерно из 20 деталей, которые соединялись кожаными ремнями или шелковыми лентами для большей подвижности. Вес доспехов в среднем составлял от 12 до 15 килограмм. В походных условиях доспехи воина хранились в деревянном ящике, бережно укрытый от влаги специальной тканью. В мирное время доспехи сохранялись в доме хозяина, периодически и покрывались защитным лаком доспехи японских воинов на протяжении веков изготовлялись оружейниками без отступления от определенных канонов принятых еще в период расцвета феодализма одним из знаменитых родов начиная с 12 века занимавшихся производством военного снаряжения был род миотин работы миотин были признаны классическими и служили своеобразным мерилом и примером для подражания среди других мастеров Оригинальный пример преемственности традиции в деле изготовления доспехов являются собой надписи тушью, которые наносились на отдельные части доспехов самурая. Надписи встречаются на замшевой подкладке панцирей, на плечниках, подвесных пластинах с гербами, на бедренниках и так далее. Так, на набедреннике одного из самурайских военных костюмов начертана надпись Темпе, 12 12-й год, восьмой месяц, первый день». Темпё – это название годов правления императора Сёбу, соответствующих периоду с августа 729 по март 749 годы. Такие надписи наносились на кожу доспехов в период Эдо. Кожа называлась Темпегова. Она была окрашена в стиле, принятом в восьмом веке. Это подражание древнего периода Темпе. Надпись датой могла говорить об основании в указанное время самурайского рода. Например, посвящение в дворянство. О каком-нибудь знаменитом событии или подвиге предка. Военное снаряжение хранилось в специальном деревянном сундучке для доспехов, который назывался Йоруй Карабицу. Перед началом кампании надевалось все в следующей последовательности. Сперва нижнее белье, потом шапочка, далее перчатки из кожи и напульсники, верхнее платье, затем и ног обвязывались обмотками и надевались на голенники. Далее шла меховая обувь, потом панцирь, под конец закреплялись на наплечники и защита для шеи. Шлем же одевался только непосредственно перед битвой. Однако часто в бою самурай снимал свой шлем и использовал его вместо щита защищая лицо от стрел противника. Теперь же посмотрим на это все по отдельности. Шлем Кабуту. Считался самой дорогой частью доспехов. Он изготовлялся из вертикальных, склепанных между собой узких металлических пластин, поверхность которых покрывали иногда тонким слоем керамики или лаком. В процессе развития конструкции шлема число полос металла изменялось, что было обусловлено стремлением увеличить сопротивляемость поверхности к удару без увеличения веса, равнявшегося приблизительно 2,5-3 кг. К собственному шлему прикреплялись сзади горизонтальные подвижные пластины от 3 до 7 штук, защищавшие шею, сикору. Верхняя из этих пластин выдвигалась вперед и отгибалась в виде отворотов что называется фукикаэси с обеих сторон шлема. Возможно, что они делались по традиции с тех времен, когда шлемы изготовлялись из кожи. На металлических шлемах отвороты могли служить как пружинящее приспособление для смягчения удара мечом. Обычно на фукикаэси прикреплялись фамильные гербы самураев. На передней части шлема за заклепками удерживались козырек для защиты глаз Махисаси и держатель мотыгообразных отростков Кувагата, предназначенных для ослабление ударов наносимых противником в голову. Между отростками часто укреплялись украшения, символические изображения или металлические зеркала. Считалось, что зеркало имеет магическую силу против всего злого. Скорее всего, это поверье пришло в Японию из Китая, где бронзовые зеркала служили для отпугивания от живых и мертвых нечистой силы. Верх шлема венчала чеканная розетка, имевшая вентиляционное отверстие или изображение демонического животного. Такие обычно были у тэймё, то бишь князей. Внутренняя сторона козырька и пластин на затыльнике окрашивалась, как правило, в красный цвет, что должно было устрашающе действовать на противника. В качестве подкладки, как будто, использовалась холщовая материя. На голове шлем удерживался с помощью двух длинных и толстых матерчатых шнуров. Перед надеванием шлема самураи обвязывали голову повязкой, хатемаки, служившей чем-то вроде прокладки между головой и шлемом. Кроме чисто практической надобности, хатимаки повязывались воинами с определенным духовным смыслом, который, ну, как бы ассоциировался с подготовкой к умственному или психологическому действию, к борьбе. Хатимаки была символическим выражением готовности перейти от обыденности к священности. Повязывание ее являлось, как бы, ну, предпосылкой вдохновения воина и обретения им храбрости. Лицо закрывалось забралом, ну точнее даже маской, хуате или металлической полумаской хаппури, часто со съемным носом, закрывавшей щеки и подбородок. Маскам придавались черты человеческого лица, но с сильной гиперболизацией отдельных черт, создававшей отталкивающее впечатление. Маска или забрала должны были не только защищать лицо, но и внушать оскаленным ртом и напряженными мышцами лица ужас неприятелю. Однако, боевые маски самураи применяли не всегда, о чем может свидетельствовать многочисленный иллюстрированный материал эпохи Средневековья, где войны изображены с открытым лицом. Горло закрывалось тремя или более пластинами, нодуате, позднее прикреплявшимся к маске. Панцирь, коп состоял из большой кованой металлической грудной пластины Мунаита, иногда обтягивавшиеся материи с прикрепленным к ней рядом железных поперечных пластинок скрепленных разноцветными шелковыми или кожаными шнурами которые образовывали на брюшник хромаки и спиной части твердо соединенные с передом слева и разъединенной справа эти две части стягивались толстым шелковым шнуром. к нижней части панциря свободно крепилась шнурами юбка-оборка закрывавшая не из тела, кусадзури. Она состояла из четырех-восьми частей и собиралась также из полос металла, соединенных между собой. На теле каркас, доб с прилегающими к нему частями удерживался при помощи изогнутых полос листового железа, накладывавшихся на плечи. Цвет шнуров и окраска пластин были различными у самураев разных феодальных кланов. Это позволяло отличать своих от чужих. Грудная часть лад нередко обтягивалась парчой с нанесенными на нее рисунками. Наверху спинной части панциря на широкой, богато украшенной полосе жести прикреплялось металлическое кольцо со шнурами, дававшее возможность привязывать к нему сзади колчан со стрелами или полевой военный знак самурая Нубори. В 16 веке при Тайотоме Хидеоси произошли некоторые изменения в производстве панцирей. Появилось усовершенствованное легкое снаряжение, изобретенное Хисахиге Мацунага, состоявшая из пластин тонкого железа, расположенных чешуеобразно. Панцири этого времени получили название Гусоку. Приблизительно в тот же период нагрудные пластины, выработаны из целого куска металла начали наносить чеканные изображения пластины с гербами укреплялись спереди на уровне ключиц защита плечевого пояса осуществлялась при помощи наплечников сода имевших форму четырехугольников и составленных из нескольких продольных пластин соединенных шнурами левый и правый наплечники носили разные названия всяку соды это наплечник направления стрельбы и маты соды наплечник правой руки так как первоначально защищал Покрывалась только левая рука, вытянутая в сторону неприятеля при стрельбе из лука. Предплечья закрывались латными нарукавниками кота. Нижняя часть тела покрывалась набедренником Хайдата, имевшим вид раздвоенного передника, укреплявшегося на поясе двумя лентами, завязываемыми сзади. Низ набедренника напоминал кольчугу с прикрепленными к ней металлическими пластинками. Верх делался только из материи и замши, потому что на него находилась сверху нижняя часть панциря. С внутренней стороны набедренник имел лямки для фиксации на бедрах. В раннее время набедренник не применялся. Его функцию выполняла юбка-оборка панциря, которая имела большое число рядов поперечных пластин и была длиннее. Ноги от колена до щиколотки покрывались наголенниками, сунеатами или полосами металла, прикрепленными к кожаному основанию в виде ножных шин. Все подвижные части снаряжения, а также панцирь украшались чеканными бронзовыми накладками и заклепками. Замшевые поверхности лад орнаментировались геометрическими изображениями или стилизованными рисунками, воспроизводящими части растений. В походных условиях доспехи самурая дополнялись, кроме того, еще и полевой накидкой – дзимбаори. Знатные воины надевали иногда поверх влад цветной кимоно. Обувь изготовлялась из кожи, шкур и тому подобного, и удерживалась на ногах кожаными или шелковыми ремнями. Ручные щиты применялись в бою редко, так как это препятствовало использованию двуручного меча. Щитами пользовались обычно только пехотинцы. Большие деревянные щиты, таты, воины ставили на землю и укрывались за ними отстрел врага. Непременной принадлежностью костюма воина был военный веер Оги, собранный из ряда пластин и носимый воинами за поясом. Он использовался самураями не только для обмахивания в жаркое время года, но и для сигнализации и управления войсками во время боевых действий. Складной веер делался из материи, бумаги, иногда с железными накладками. Украшением сигнального военного веера почти всегда являлся красного цвета круглый диск, нанесенный на желтый фон. Диск, символизирующий солнце, на обратной стороне выполнялся желтым цветом по красному фону. Наряду со складными веерами, высшее дворянство и командный состав применяли жесткий накладной веер, часто изготовленный из железа. Этот веер, называемый Гумбай Утива, служил полководцам и военачальником в качестве командного жезла. Он считался знаком феодала и использовался при необходимости. В снаряжение конного воина, помимо уже перечисленных атрибутов, добавлялась еще специальная накидка – хору, прикреплявшаяся сзади на доспехи для защиты всадника от стрел противника, которые могли попасть в стык между частями лад. Хору, известна также в период дзекан, получила наибольшее распространение в период гэмпэй, продолжая состоять на вооружении самураев вплоть до позднего периода развития японского феодализма. Эта накидка приблизительно двухметровой длины делалась из материи и укреплялась на шлеме Италии воина. Во время движения хору раздувалась потоками воздуха, подобно парусу, гася ударную силу стрелы при попадании в нее. Также на спине всадника иногда на длинном стержне укреплялось небольшое знамя со знаком, по которому можно было издали различить принадлежность воина к дружине того или иного феодала, и даже узнать имя самурая. И знаете что, вернемся, пожалуй, к маскам, ведь они же были разными. Маска была съемной, чаще всего ее снимали во время боя, так как она закрывала обзор. Общий термин, обозначающий любую маску, это Мэнгу. Всего существует пять разновидностей Мэнгу, различающихся типами защиты лица. Хапури. Такой вид масок представлял собой металлическую пластину, которая защищала лоб, щеки и виски. Очень часто использовалась слугами в качестве полноценных шлемов. Ее также одевали и пехотинцы. Защита для горлов к такой маске не прикреплялась. Хамбо. Самое главное достоинство такой маски – это удобство в носке. Она закрывала лишь подбородок и шею. Обзор такой маски был полностью открыт, поэтому она пользовалась значительным спросом. В принципе, хамбу считается полумаской. Мемпо. Тоже полумаска, но закрывала практически все лицо, кроме области вокруг глаз. Мэмпу конструировалась таким образом, чтобы пластину, расположенную на носу, можно было с легкостью снять, но это практиковалось крайне редко. Маска имела достаточно выразительную гримасу, которая выражалась в боевом маскале наличием усов и бакенбардов. Сомен такая разновидность маски появилась в период правления Муромати. Она полностью закрывала лицо, именно поэтому Сомен не получил такой популярности, как другие мэнгу. Бамен. Этот вид маски защищал не человеческую голову, а лошадиную. Первое появление Бамен датировано 17 веком. Такая маска была изготовлена из вареной и лакированной кожи, дополнительно украшалась клыками и рогами, что делало животное похожим на мифическое существо. Что ж, как-то так вот выглядели доспехи самураев. Надеюсь, вам было интересно. сим же позвольте откланяться. Счастливо!